Вот, а мне бы этого не хотелось, мне бы хотелось для вас побольше каких-нибудь интересных роликов поснимать. Видите, я вдруг тут сидел, вот, с пивасом. Пардон, <bunny noise> да. друзья, не повторяйте, а когда, когда трюк оч... какой-то трюк исполняют, не исполняйте мою отрыжку, друзья. Немедленно <po> поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, <bond south -crhodata> <academic alk> и заставить <body> их <người> работать.